И сегодня мы начинаем обзор такой интересной игры, как Тропика 6, друзья. Да, вышла она совсем недавно. Это легендарное продолжение легендарной э, стратегии. По сути, Тропика 6 это у нас, значит, городостроительный симулятор, э, в котором нам предстоит взять на себя роль диктатора и управлять, так сказать, и развивать наше поселение. А, что ж, давайте взглянем на... Основное меню, что оно предл предлагает нам. Э давайте посмотрим, значит, какие здесь параметры. Ну, сразу хочу обратить ваше внимание на то, что игрушка достаточно требовательна к параметрам вашего компьютера. И если у вас не слишком мощный комп, э то в настройках графики советую обратить внимание на, э значит, следующие параметры, которые очень сильно увеличивают либо уменьшают. Э так сказать, ваши FPS, в общем, влияют на вашу видеокарту, то есть на производительность. А, ну, во-первых, обратите внимание вот на эту настройку 3D Resolution, которая, так сказать, замыливает определенные объекты, но очень сильно снижает, допустим увеличит производительность. Чем меньше, тем больше производительность, тем выше, чем выше выставит, но это для более мощных компьютеров уже. У меня же стоит вот на таком уровне. Ссылочка на конфигурации моего компа есть у меня в описании под видео, можете посмотреть и сравнить с тем, что у вас. Ну еще основные такие параметры, если вы не хотите эту настройку трогать, не замыливать, то обратите внимание на качество теней, очень сильно влияет, да, тоже. Если вы поставите ультра, будет гораздо большая просадка по FPS, нежели на среднюю или на низкую, в отличие, ну, допустим, вот этих параметров. А также качество текстур, качество, а еще объемный цвет, друзья, очень сильно влияет. То есть, как видите, я тоже поставил на низкое и, соответственно, добился прироста, э, качества, прироста кадров в секунду до 50-60, что, в принципе, мне достаточно. То есть, ну, про эти настройки тогда пока что все. Э, давайте посмотрим. Да, и еще момент такой. Рекомендованные настройки, когда мы ставим, ну, он слишком сильно, на самом деле, занижает. Автоматический, так сказать, настройщик Параметры в целом Игра может идти на более высоких параметрах Поэтому лучше выставлять Это все дело, друзья, вручную Добьетесь гораздо лучшего результата Для вашего ПК так, ну, значит, мы это все дело пропускаем. А, на что еще хотелось обратить внимание. А, если вы любите снимать, так сказать, видео, выкладывать на YouTube или какие-то записывать стримы по данной игре, прошу обратить внимание вот на такую настроечку, как проигрывать только музыку, не блокируемую на трансляциях. Она вам идеально подойдет. Если же вы этим не занимаетесь, то тогда, в принципе, здесь ставить ничего не нужно То есть это все для того, чтобы вас э, и ваш канал в процессе не заблокировали Так как здесь используются авторские, я так понимаю, э, композиции музыкальные Которые э, при выкладывании э, будут заблочены, так сказать, Ютубом или каким-либо другим ресурсом То есть, а если вы поставите галочку, все будет в порядке Можно будет стримить, можно будет пилить трансляции Ничего этого не произойдет Так, это второй, значит, у нас момент ну и что ж, давайте, собственно, посмотрим, что данная игра у нас представляет из себя. Версия, как мы видим, 1.0, 96607, в процессе, конечно же, будет все допиливаться. Естественно, мы, если даже сейчас не обнаружим, но игра, наверное, как говорится, забагованная, но пока голословно об этом не будем. Давайте посмотрим, что же у нас есть про дополнение. Так, титры, введения. Ну, я думаю, это можно будет посмотреть отдельно. Интересная настройка персонализации нашего персонажа появилась. Давайте сейчас взглянем, как это у нас происходит. То есть тут можно настроить внешность, можно настроить какие-то параметры, характеристики нашего персонажа и так далее. Давайте сейчас вместе с вами я это и сделаю, то есть... Так, ну что ж, вот такое вот у нас окошечко настроек персонажа. До этого вроде в тропике еще пока такого не делали ни разу. Можно было просто в общем режиме настраивать. Но сейчас это, как видите, все более детально и реализовано. И мне так больше, больше понравилось. Смотрите, можно выбрать пол нашего персонажа. Соответственно, мужчина, либо женщина. Далее, значит, какие настроечки... Так, допустим, выбираем мужичка, можно выбрать ему одежду, то есть либо мафия, либо, ну, в общем, на любой вкус и цвет, как говорится, да. Я, наверное, оставлю какой-нибудь такой, стандартный такой одежду для офиса, например, и мне это, в принципе, подойдет. Сделаем такого типичного президента, так, диктатора. Далее, головной убор можно подобрать, солдат, мафия, опять-таки, что там у нас еще есть? Можно вообще его, мне кажется, убрать. Да, вообще без головного убора сделаем. Украшение сигарой, э, даже соской, с пустышкой можно сделать. Можно опять-таки убрать это все дело. Такая вот кастомизация нашего персонажа, друзья. Так, ладно, я оставлю тогда без всего, без сигареты. Ну, хотя не помешал бы, наверное, головной убор, так как у нас в тропика всегда жарко. И чтобы не схватить солнечный удар, я, наверное, ему подберу подходящий головной убор. Пусть это будет ковбойская шляпа, друзья. Так, нет, мы пока еще не заканчиваем. Вот такой у нас будет, а, значит, суровый а, диктатор в шляпе. Так, смотрим дальше, что у нас. Можно подобрать аксессуары. Это очки, вот, например, в данный момент. Смотрю я, можно вообще без очков сделать. Ну, в принципе, те очки, которые у нас по умолчанию, мне достаточно мне достаточно нравятся, поэтому я оставлю их. Да, то есть более-менее подходящий вариант. Так, бородку. Так, вообще снял, получается, да? Давайте все-таки оставим очки пилота. Так, бороду по умолчанию тоже можно убрать. А, можно а, так, различные виды борот выбрать. Тонкие усики. Или коротко. Давайте коротко, а, коротко обреем нашего персонажа. Так, волосы по умолчанию смотрим. Так, так, так. Давайте выберем вот такой вот стиль. Ну и что у нас здесь еще? Так, цвет бороды. Так, это у нас э этническая группа. латина. Столько нам доступна. А нет, есть разные группы. Азиат, азиат. Э Африка-карибский, африка-карибский и европеоид. Ну, оставим, значит, латинос, пусть так и будет. Что ж, тут еще можно цвет одежды также настроить. Основной цвет, то есть, видите, мы наш пиджачок можем перекрасить в разные цвета. Оставим, давайте, в какой-нибудь строгий черный цвет и дополнительные цвета. Это мы видим штаны нашего персонажа перекрашиваются. В разные цвета Так, давайте сделаем штаны серебряного цвета Пусть будет такой вот типаж Так, давайте смотрим еще что Можно цвет бороды также можно подобрать Коричневый и седый То есть вариантов немного на самом деле То есть всего лишь два Пускай будет два Пускай будет коричневый И цвет волос, собственно, тоже можно подобрать Пусть будет коричневый по умолчанию Мне, в принципе, такой подходит Так, что ж, смотрим дальше это у нас, я так понимаю, внешний вид. а Дальше мы можем подобрать черты характера, друзья. А здесь мы, значит, выбираем определенные, я так понимаю, перки, которые будут присвоены нашему президенту при старте нашей новой игры. Так, извиняющийся. Как мы видим, штраф отношения за невыполненные требования уменьшается на 50%. Уменьшается вероятность того, что участники протестов, которые были разогнаны, насильно станут мятежниками. Так, харизматичный, улучшает отношение к людям в каждой фракции на 2 и улучшает отношения со всеми сверхдержавами. Вот это, кстати, интересно. Коррумпированный, сумма всех переводов на ваш швейцарский счет. Но ну, я никогда, в принципе, не выбирал подобные вещи. Лучшие положительные какие-нибудь бафы А швейцарский счет нам не очень-то интересен Так не влияет на игровой процесс Те обычные Это мы точно не будем использовать Интрига на отношения с фракцией Которую вы хвалите в предвыборных речах Дополнительно улучшается на 50% Отношения со сверхдержавой У которой вы просите финансовую помощь Ухудшаются на 25% Вот оно, когда есть какие-то плюсы И есть, соответственно, минусы а Пироман здания могут загореться С вероятностью 5% после визита или Президента эффективность всех пожарных станций Повышается, то есть возгорание повышается и также, ну ладно, это мы пока поставим Гений пространственного чувства повышает запас, э, запасы всех строений, вместимость всех перевозчиков и кораблей а Также максимальную пассажиров вместимость самолетов и туристических кораблей И туда трудоголик, а производительность всех строений улучшается на 1%, удовлетворенность работы снижается Ага, вот оно значит как Ладно, мы выберем что-нибудь такое среднее, ну, либо извиняющийся будет штраф отношения за невыполненные требования на 50% меньше и уменьшается вероятность того, что участники протестов, которые были разогнуты, станут мятежниками. Давайте поставим извиняющийся, ну, в общем так сказать, самый первый, и посмотрим, что можно здесь настроить дальше. Также, смотрю, можно кастомизировать, друзья, дворец. Вот этого, по-моему, точно не было а, в прошлой части. Если создание персонажа, оно было, а, не такое, правда, детализированное, но в пятой части, по-моему, оно было, то теперь можно также настраивать ваш дворец, как мы видим. Что мы можем здесь поменять, давайте смотрим. Есть план, а, который... А, Располагает э, наши с вами основные объекты в определенных местах, да. То есть можем вот такой, это сказать так, классика, центр. Можем такой задать, можем такой. То есть, вариантов на самом деле получается а, 7 штук аж целых нам предоставляют. Так, ну что, какой мы попробуем сделать? Вот это, в принципе, тоже ничего. Так, передний двор мне тоже вот это нравится. Можно сделать его. Ну, или можно влево. Давайте вот такой вот типаж настроим. Выберем тропу. Значит, можно поменять цвет тропы, из чего она у нас будет, наша главная дорожка. Так, так, так. Это у нас дорога из желтого кирпича. Прям как в изумрудном городе, да? Красный, красный ковер, доски, гравий, круговое мощение. Давайте сделаем круговое мощение. В принципе, смотрится достаточно неплохо. Дальше смотрим, друзья. Это ограждение мы можем настроить. То есть, можем травяную изгородь поставить. Можем оштукатуренную стенку. В общем, вариантов достаточно много интересных. Это у нас армейская сетка, армейская защита. Но я, наверное, предпочту вот такую вот изгородь травяную. Это очень круто смотрится. Так, смотрим дальше. Удлинение крыши. Что у нас там получается? На крыше мы, я смотрю, располагаем какие-то... Тоже предметы. Это у нас либо вертолетная площадка, либо сад, либо голограмма даже какая-то, это видимо. А, пока заблокировано написано, да? Так, а что можно? Сад на крыше. Вертолетная площадка. Аквариум. Давайте расположим вертолетную площадку, либо сад. Ну, давайте сад так будет более круче. Ну, пускай будет так для начала. Для начала, думаю, пойдет. Смотрим дальше. Сад. Это, я так понимаю, сад у нас внутри дворика нашего. Есть множество разновидностей. Можно бункер поставить, можно лабиринт. Так, некоторые, кстати, вариации они у нас пока заблочены. И отображаются в эпохе холодная война при или, или более поздней. Сыграйте в режим песочница на любой карте и компании. То есть мы это сможем открыть, сыграв и выполнив определенные условия, друзья. Так, пруд с карпом. И значит, каменный сад. Давайте построим каменный сад. Прикольно, так и смотрится. Вот, и дальше смотрим, что у нас есть маленькие, маленькое украшение. Так, это у нас что такое? Ага, я так вижу, вот тут по периметру у нас выставляются всякие вазы, флаги. Какие-то у нас, значит, спиральные деревья. Высокие спиральные деревья. Так, заблокированные вещи. И смо... Давайте высокие деревья поставим. Тоже неплохо так смотрится, как я считаю. Что ж, вот такая кастомизация. Так, да, смотрим теперь здесь. Можно поставить большой булыжник. Давайте поставим большой фонтан. Думаю, это будет очень круто. И дворец. Ну, дворец, кстати, еще можно, я так понимаю, покрасить в разные цвета. Смотрите, как клево на самом деле все это кастомизируется. Но такого раньше не было, это точно. Вот, и мы сейчас сделаем его каким-нибудь таким... А, можно даже вот голубоватенький, прикольно смотрится. Или вот такой вот постельно-голубой. Так, ну ладно. А, сделаем какие-нибудь более такие реальные цвета. То есть постельно-коричневый. Вот такой вот вариант, пусть будет. Дальше цвет слоя 2. У нас, смотрю, другой слой настраивается. Здесь можно выбрать какой-либо другой цвет. Так, так, так. Сейчас посмотрим, что у нас лучше сочетается. Так, темный, голубоватый. А, давайте светло-синий поставим. Такой у нас будет а, яркий цвет. А, цвет слоя 3. Это у нас крыша. Красная, черная. Это у нас еще светло-серая. Черная крыша, кстати, тоже неплохо смотрится. Ну и голубая, кстати, тоже неплохо. Ну что ж, давайте какой какую-нибудь поставим другую крышу. Так, оранжевая. так, так, так. Ну давайте просто вот такую темно-серую поставим крышу. Такого плана у нас будет. Дальше стиль окон тоже можно настроить. Как мы видим, у нас меняются окна у нашего дворца. Офигеть, вообще какая кастомизация. Серьезная. Ну, как я смотрю, вот этот стиль, он то ли за богов... А, нет, он прогружается, да? То есть, можно такие окна поставить, можно такие окна поставить. Вот такие, или даже такие. Ну что ж, я, наверное, предпочту вот такой вот стиль. Пока что строят так, как говорится, чтобы показать вообще, что можно. Кастомизировать можно достаточно долго это все дело. Ладно, оставим как есть по умолчанию. Это у нас, как, понимаю, кирпичная кладка нашего дворца. Вот такой получился дворец. Вот так мы его сделали Собственно, можем отсюда выходить Я так понимаю, настройки у нас сохраняются Да, вы, выйти Потому что я нигде здесь отдельной клавиши не вижу для сохранения Ну что ж, выходим И пробуем, наверное, уже начать поиграть И посмотреть все-таки на основные механики Как мы это любим И посмотреть, как вообще здесь происходит развитие Ну что ж, пробуем начать новую игру в принципе, здесь другие какие-то настройки, ребятки, можно будет потом э, поклацать, поразбираться, что за что отвечает, то есть сетевая, загрузить, это, думаю, понятно Ну что ж, начинаем новую, начинаем, наверное, с обучающих миссий Да, в принципе, это нам пригодится И посмотрим глава первая, основы и экономика Ну что ж, давайте ее и начнем кстати, ребят, здесь, вот внизу, в левой э, части экрана, у нас интересные всякие, так сказать, достоверные факты и подсказки указываются. Так что тоже внимательно читайте, это поможет вам, э, в, так сказать, в начинаниях. То есть, вот, например, сейчас, вот как видите, э, у нас полезная достаточно подсказочка. Увеличив бюджет строения, вы увеличите его производительность. Также, видите, исторические всякие справки тоже есть, что тоже очень интересно и познавательно, на самом деле, узнать... Э, Какому, допустим, правителю, какие были интересные, у какого правителя были какие интересные моменты, то есть вот это тоже можно будет почитать. Так, Ну что ж, а мы начинаем, значит, обучающую кампанию, и тут нам предлагают главу первую. Добро пожаловать в Тропика. Вы или президенты, правитель Тропика. Это скромная, но процветающая страна, расположенная где-то в Карибском море. Вам предстоит строить, развиваться, торговать и издавать указы. И все это ради того, чтобы провести тропиканцев через четыре непростых исторических периода. Вас ждет встреча со сверхдержавами, однако не забывайте и о внутренних фракциях. Каким вас запомнит мир? Добрым, заботливым правителем или жестоким диктатором? Это уже ва на ваше усмотрение. Главное, оставайтесь у власти. Ну что ж, приступим. Olá, так. Ваш с разминкой для вашего могучего Так. Для вашего блистательного ума это лишь формальность. А дальше? Ну, даже гений умеет. Так, это понятно. Значит, основное задание это выполнить все обучающие задания. Принять. Идем дальше. Вы только что познакомились со своим верным помощником и советчиком Пин Ультима. Он э, поставит вами основную задачу, которую необходимо выполнить, чтобы закончить первый урок. Э, главные задания э, принимаются автоматически, отмечаются с золотым значком в списке заданий в левой части экрана. В списке заданий перечислены все имеющиеся у вас задания, кроме того. Там же можно оценить, насколько вы продвинулись к выполнению каждого из них В каждом уроке вам потребуется выполнить несколько заданий Окей, продолжаем Так, это ваше первое обучающее задание Чтобы завершить урок, необходимо выполнить его как главное задание Так, давайте сразу к делу Откройте экран заданий и посмотрите список текущих заданий Принять Задание совершено Это у нас, так понимаю, экран наших уведомлений и наших заданий так, это ваше первое обучение заданий, чтобы, чтобы завершить урок, необходимо его выполнить. Откройте экран заданий и посмотрите э, список текущих заданий. Так, это мы выполнили. Дальше у нас в качестве первого шага к истинному величию э, вам следует разобраться в управлении камерой. Ну что ж, тут на самом деле самые простые задания. Перемещайте камеру, вращайте, наклоняйте и приблизьте отдалите камеру. Ну что ж, давайте попробуем. Так, это мы вращаем на ролик. Это мы тоже на ролик, значит, вращаем. Так, ВСАД, это мы, значит, тоже, я так понимаю, вы уже, мы уже выполнили. Активировать вид активировать вид архипелага. Выключить вид архипелага. Так, а это что у нас такое? Что это? А, я так понимаю, это у нас отдалить или приблизить. Так, это скорость. Давайте нажмем. Ага, вот так вот у нас э, сейчас выглядит отдаление. Отдаление. И вот так у нас выглядит приближение мгновенное. Я думаю, какая-то горячая клавиша на это тоже наверняка есть. Так, ну нужно поразбираться. Дальше. Попробуйте ускорить и замедлить время. Установить течение времени, восстановить течение времени, ускорить время 4 раза и уснуть обычную скорость течение времени. Ну, это, думаю, тоже понятно. Это также делается клавишами у нас быстрыми. Это клавиши на нампаде. Это 1, 2, 3. 2, то есть 3. Пауза на 0. И в и также Я запуск игры тоже на одну из клавиш Да-да-да Все достаточно просто и понятно Дальше давайте Выполнить все обучающие задания 0 из 5 Выберите компанию перевозчиков И откройте ее описание Выберите порт и откройте его описание Отлично Что ж, приближаемся к нашей компании вот, пожалуйста, компания перевозчиков. Смотрим в описании. Создает сеть перевозок на одном острове. Перевозит товары от производящих строений к перерабатывающим. Производит товары, перевозит товары в порт для экспорта. Без компании перевозчиков ни один товар нельзя перевести с одного места на другое. В любом случае не надейтесь на быструю доставку. То есть, я так понимаю, это у нас такая, сказать, грузовая команда, перевозящая все возможные грузы, производимые какими-либо другими строениями. Что ж, дальше смотрим. Нам необходимо также посмотреть на порт и также информацию. Перевалочный пункт перевозок работает с импортируемыми и экспортируемыми товарами. Работает с иммигрантами и эмигрантами. Понижает уровень безопасности в вашей в области действия. Так, дальше что у нас? Соединить рудник с новой дорогой, соединенный с уже существующей дорогой. Так, давайте глянем. Нам предлагают выбрать в строительстве дорогу и провести дорогу от отсюда и вот сюда, я так понимаю, да? Да, то есть она вот так у вот нас сразу же подцепляется, коннектится, как это можно сказать еще, прокладывается, в общем, проводим и смотрим, мы, я так понимаю, выполнили данное задание. Построить дорогу, отменить строительство дорог. А как отменить? Так, экспорт... Дальше, значит, смотрим. Я так понимаю, мы уже выполнены. Экспортируйте ресурс золота 0 из 50. Дождитесь вызова товаров на следующем грузовом судне. Так, экспорт ресурса золота. Так, а как... А как, а как? То есть мы должны просто подождать, я так понимаю, судно или что? А как мы еще можем его экспортировать? Тут есть какое-то описание... Теперь, когда рудник соединён с дорожной сетью, перевозчики начнут транспортировать золото в порт. А, все, понял. Мы сейчас просто-напросто подключили вот эту вот золото-добывающую шахту. Да, кстати, вот здесь, как мы видим, у нас а, складывается продукт. Нашими с вами работничками, которые работают на этом, золо этом золотом руднике Можем также зайти в описание и посмотреть Добывает из месторождения угля, железо, золота, никеля, алюминия или урана Минеральные ресурсы загрязняет окружающую среду Да, ребят, вот так вот внимательно нужно читать описание, чтобы понимать Да, очень хорошо, что игра уже переведена на наш язык э, Что очень даже большим плюсом является не нужно дополнительно смотреть какие-то э, информационные гайды. так, ну что ж, ждем следующего корабля и э, смотрим, э, есть ли у нас здесь золото на нашем, так сказать, в нашем порту. так, смотрим, какие у нас здесь грузы, есть ли здесь вообще э, информация по грузам который доставляется в порт. Если честно, я не, пока не вижу Мясо и кукуруза. Да, вот он склад. Объем склада у нас, значит, 10 тысяч. Мяса у нас привезено столько. И, значит, кукуруза. Очень много, на самом деле, различных параметров. Это и рабочие, которые здесь работают. Да, у нас тут, вот, смотрю, по максимуму забито. Вот это количество рабочих, которых можно а, нанимать в наш порт. Это, я так понимаю зарплаты, которые мы будем выплачивать э, рабочим, но я не вижу какая сейчас установлена заработная плата, бюджет так, установить бюджет для всех строений этого типа так, как его настроить, ну в общем можно как-то настроить так, или так то есть я так понимаю у нас стоит максимально, ага, вот видите то есть мы ставим на самый минимальный и видно, что остальные у нас гаснут, стало быть они неактивные. Ну и вот так вот до максимального поднимаем. Соответственно, при максимальном бюджете работнички будут работать на максимальной, так сказать, степени эффективности. Ну что ж, смотрим, привезли ли у нас сюда золото. Я вижу, что ни хрена никто не привез, а, наверное, лучше бы привезли. Потому что нам нужно... Так, можно как-то по умолчанию и побыстрее это все дело перевести. Это я не знаю даже, кто бы съездил и привез уже отсюда. Так, смотрим, значит, компания перевозчиков вроде все работают, но, но, но, но, как мы видим, золото еще пока никто а, не перевозил. Давайте ускорим и сделаем побыстрее. Так, это что у нас такое? Какая-то машинка сюда заехала и забрала золото. То есть даже на машинах тут уже идет перевозка. Такое ощущение, как будто у нас вот этот м, перевозочный пункт, он у нас немножечко апнутый, да? Обычно они перевозят все это на тележках вручную, когда мы начинаем стартовать. Но, скорее всего, здесь уже какая-то более серьезная построечка стоит, нежели базовое улучшение. Так, количество рабочих мест, вечерняя смена. Так, ладно. В общем, сейчас мы привезли сюда золотишко. У нас теперь оно здесь есть. Я думаю, когда у нас следующий кораблик придет, мы выполним данный квест. Так, поехали. Быстренько увеличим скорость на максимум. Как мы видим, здесь месяца. Здесь у нас год, с которым мы развиваемся указан. А, мировые войны. Это у нас, я так понимаю, век мировых войн идет. Так, значит, уменьшим. Где у нас кораблик? Смотрим. Кораблики у нас идут с моря. Так, я вижу, вот здесь идет уже кораблик, я так понимаю, дальше за ресурсами. Давайте увеличим. Пускай побыстрее придет к нам. Нам нужно золотишко отгрузить как можно больше. Так, Смотрите, выполнили Кажется, задание. отсюда, но вряд ли даже вы смогли бы ее поднять. Где это луха? Так, воз возвести строение таверна. Давайте попробуем. Так, вот тут у нас строительство, тут у нас обзор зданий, выполнить все обучающие задания. Обзор заданий, да, вот у нас самая первая кнопочка. Так, давайте построим, что от нас хотят. Заходим в развлечение и строим таверну. Как всегда, зеленая область, указано то, что местность самая благоприятная для постройки того или иного здания. Да, кстати, на прокручивание ролика мы вот так вот можем вращать наше строение в разных, так сказать, проекциях. Так, ну что ж, вот ставим сюда, куда нам, в принципе, и оказывают, что у нас стоп идет или что? Нет, у нас не стоп. Давайте увеличим скорость. Как мы видим, пока у нас строение только заложено фундаментом, но сейчас сюда должны прийти строители-работнички, которые займутся, так сказать, строительством данного объекта. А где у нас строительная компания? Вот это я уже не знаю. Должна, по идее, собственно, быть. Инженерная компания, я так понимаю Вот здесь у нас находятся рабочие Которые, так, строители Отправляются на строительные площадки Чтобы принять участие в работе Но я не вижу пока никого Это потому что вечереет или что? Вообще здесь вечереет или нет? А, да, вот смотрите, друзья пошла, Пошел процесс Работнички застраивают И уже построили таверну Возвести строение дубильня И произ, производите кожу Давайте сделаем так, наша промышленность, дубильня. Где мы ее разместим? Где, где, где? Вот здесь давайте попробуем. Только я смотрю, что-то у нас как-то оно странно отображается. Так, еще разочек, дубильня. А, нам тут конкретно в определенные места надо ставить. Что ж, давайте сюда ставим дубильню. И а, произвести кожу нужно, да? Так, ну для этого надо, чтобы наши работнички уже ее построили. Играем на ускоренном, чтобы это максимально быстро произошло. Так, вот так у нас идет процесс постройки. Все динамично, все интересно, можно наблюдать. Да, и как мы видим, здесь такое интересное, кстати, дизайнерские такие дизайнерские интересные дома. То есть классно реализованы. В прошлой, по-моему, части не так сильно детализировано все было. В этой части есть куча всяких новых анимаций. Я заметил к домам, что у нас открываются, закрываются вот эти вот дверки, Люди, как видите, ходят и выходят Открывают двери в прошлой части было только то, что они проходили сквозь стены Ну, классно на самом деле Все сделано Есть, как говорится, на что посмотреть Ну что ж, смотрим, производство у нас идет или нет Смотрим Люди на рабочих местах уже есть Да, все рабочие места заняты Бюджет установлен И ребятки должны работать Так говорится, на нормальном, в нормальном режиме Сейчас мы это и увидим так, 50 кожи нам надо произвести. Как мы видим, уже 30. Да, быстро на самом деле идет прогресс. Даже на первой скорости очень быстро ребятки работают. Да, то есть и по идее на работе они должны э, как-то вот, взаимодействовать знал, с этими э, объектами так, да, на нашем, так сказать, главном объекте. Ну что ж, дальше идем. Выполнить надо. все обучающие задания 0 Знаете, из 6. Смотрим. А, создайте торговый путь. Торговый путь экспорта активно с ресурсом кожа. Итак, заходим вот сюда в торговлю и создаем, значит, торговый путь кожи. Нажимаем вот сюда и подписать контракт. Здесь мы можем почитать условия всячески разные. Так, экспорт кожи, категория обработанные ресурсы». А, значит, в Мексику, мы понимаем, будем это все отправлять Стандартный доход за 1000 одну, за одну единиц 5400, доход от пути за 1000 единиц 6400, отклонение выше среднего на 20% Громкость, это что вот такое, я не могу сказать, да, что за громкость такая Так, ну давайте подпишем контракт М -м, Больше не показывать подтверждение Не знаю, оставим как есть Ну что ж, мы подписали, идем дальше Так, расширение Возведите строение фермы, где значение скот будет находиться на одном между 90 и 100. Разместите животноводческую ферму в наиболее выгодной точке. Так, соединить животноводческую ферму с дорогой. Так, с уже существующей дорогой. Так, если вы неудачно разместили здание, вы можете выбрать площадку и отменить отметить строительство. Уже возведенные здания также можно снести через панель информации. Так, ну что ж, давайте попробуем построить ферму. Нам тут сразу все указывают, это очень хорошо. Так, и ферму лучше строить в тех местах, где более благоприятная для них, так сказать, экосистема. Нам, я так вижу, конкретного места не предлагает, и можно строить ее где угодно. Так, так, так, ну вот здесь, в принципе, было бы неплохо, но и здесь тоже неплохо, но здесь где-то за дворцом она у нас получится, но ну, а также можно вот здесь ее разместить, здесь будет достаточно очень все хорошо, и место благоприятное, как видим, в зеленым, это у нас обозначена область для более благоприятного размещения той или иной постройки, ну что ж, давайте поставим здесь ферму, ждем пока она построится, что у нас тут еще так, это у нас одно. Соединить животноческую ферму с дорогой. Ну, я так понимаю, сейчас, когда мы построим, у нас сразу же выполнится два пункта этого задания. Ну что ж, поставим максимальную скорость и посмотрим, как у нас будут строить все это дело. Вот он наш дворец, какой мы с вами настроили, если вы помните, да? То есть, вот, классная кастомизация. Вот у нас тут каменный парк, а наверху у нас сад. Классно смотрится. Тут наш, наш президент, я так понимаю, бегает по крышам. Или кто тут пробежал сейчас только что прям по крыше? Президент же это был или кто это? Пока. Вот, да, смотрите. Кто-то здесь по крыше ходит. Давайте поставим на стоп. Я хочу посмотреть. Кто же здесь ходил? Кто-то здесь бегал. Уже нет никого. Ладно, не суть, в общем. Важно. Так. Так. А, ну что ж, выполнили мы, значит, это задание а, Переведите обе животно животноводческие фермы на максимальный бюджет а, проверить, проверить вкладку производительности на информационные панели строения на ферме Дождитесь набора сотрудников на животноводческой ферме Один из двух Так, давайте посмотрим Так, вот наша ферма Ставим максимальный бюджет а, Что еще? А, так, проверить вкладку производительности Так, где это у нас такое? Так, ну бюджет мы поставили Производительность. Вот она, собственно. Ага. и что? Я же, собственно, уже нажал. Есть же такое дело, нет. Сюда я нажал. Производительность я посмотрел. Ну и. Я так понимаю, должно пройти какое-то время. Так, здесь у нас что такое активировать? Куда нам предлагают нажать-то? Активировать вид архипелага, да? Но это мы отдаляемся. Это ясно. А, все. А почему сюда? Тут у нас тоже есть ферма. Сюда, а, сюда тоже надо поставить бюджет. Смотрим производительность. Так, так у меня тогда, получается, была же ферма. Ну ладно, пусть будет две фермы. Так, ну что ж, задание завершено. И ждем следующего задания. Установите хромовое дубление, хромовое дубление в дубильне. Так, вот наша дубильня. И вот, я так понимаю, за определенную сумму денег мы можем улучшить э, и посмотреть, что, что у нас улучшится. Потребление шкур снижается на 25%. То есть, привозиться будет продукции столько же, а производить будут уже гораздо больше. Так, ну что ж, улучшаем, значит, все строения. Так, я так понимаю, опять задание выполнено. Увольте одного рабочего с дубильни. Э, закрыть одну ячейку рабочего на дубильни. Да, то есть, такие вот у нас э, обучающие моменты. То, что ж, правой кнопкой мыши. Мы увольняем нашего работничка. И так, чтобы закрыть, мы также правой кнопкой закрываем. То есть сейчас у нас на это место больше никто не придет. И у нас будет работать 4 человека из 5. Но мы в любое время можем открыть эту ячейку, чтобы к нам смог прийти еще работник, который будет здесь как следует отрабатывать. Ну что ж, идем дальше. Переключите режим работы порта с собаки и щеки на обычное управление. Переведите обе животноводческие фермы в режим человечная эксплуатация. Принять. А сейчас что, они в животной эксплуатации у нас, что ли, находятся? Так, смотрим, вот у нас порт, а вот у нас, значит, собаки и щейки. А как проверить, что это такое и с чем его едят, я не понимаю. Так, ну, по крайней мере, здесь не видно никакой информации дополнительной. Ну что ж, нажимаем и смотрим. Ага, обычное управление собаки и щейки. То есть, вот, теперь мы видим, да, что я до этого, собственно, хотел знать, не получилось. А теперь мы видим, что собаки щейки распространение преступности в порту снижается на 15%, на 15% просто, а производительность снижается на 20%. То есть, грубо говоря, все филонят. Так, значит, обычное управление. А, нам предлагают на собаки-ящейки поставить. Или наоборот, на обычное. Все, ставим на обычное. Дальше идем. Нам предлагают, что сделать дальше. А, переходим вот в эту ферму. И здесь мы ставим а, запрет выпаса на человеческую эксплуатацию. Да, то, что у нас выбрано, вот светится вот таким оранжевым. А, смотрим, человеческая эксплуатация, а строение работает с базовыми настройками. А если мы что-то, допустим, хотим а, как-то его, а, ну что ли, я не знаю, улучшить, то нажимаем, естественно, Какую-то доступную для этого функцию Так, плодородие, плодородие фермы не снижается со временем Производительность снижается на 15% Ставим человеческой эксплуатацию так, много способов все соки из Ну что ж, это у нас была первая глава обучения Мы, в принципе, ее благополучно прошли а, Давайте переступим сразу же Приступим к следующей главе обучения Погнали, друзья! Так, ну что ж, загрузилось у нас? О, вам было бы проще работать, не будь граждан. Может, однажды нам удастся их заменить. Так, и сразу же э, в новой обучающей компании нам дают миссию выполнить все обучающие задания. Ну, это понятно. Так, и мы начинаем, значит, возвести строение барака, построить два барака рядом с рыбацкими причалами на острове вулкана. Так, так, так, так, так. Вы можете застроить хижины другими строениями. Жители при этом не пострадают. Так, здание, здание барака нужно построить. Ну что ж, давайте построим. Раз того требуют, так сказать, от нас. Конкретное место указано, куда его можно поставить. Мы, наверное, поставим его именно туда, куда нам предлагают. Где у нас стрелочка, которая выходит прямо-таки на дорогу. Я пока не вижу, как его ставить. Правильно хоть поставил? Нет. Что ж, давайте смотрим дальше. Я так понимаю, могу еще поставить барак. Парочку сразу же зафигачим. Пускай строится. Ну что ж, где наши строители? А вот эти, по-моему, машины, они, собственно, везут сюда строители на рабочие места. И строительной компании. Смотрите, как их много. Так. Так, так, так. Как мы видим, на каждого человечка можно кликнуть и посмотреть детально. На его характеристики То есть, можно смотреть его информацию в целом Можно смотреть его родословную То есть, кого он будет, допустим в Кем он будет состоять в браке Какие будут у него дети Какой возраст, происхождение и так далее То есть, очень подробная информация И даже место работы и дом То есть, собственно, нажимаем и смотрим, где он живет Так И нам показывают, что он живет вот в этом доме да. А, газета, ну ладно Так, что это у нас такое, синее было Так, ладно, выбрать гражданина, работающего на одном из рыбацких причалов Принять Где же у нас этот гражданин? Нам предлагают выбрать рыбацкий причал И выбрать вот этого вот человечка Смотрим, что он у нас бедный Да, и дальше что? Ну да, мы просто выбрали и посмотрели на егошние характеристики, на его характеристики. Дальше, открываем панель информации любого рыбака и переходим на вкладку удовлетворения. Так, открываем рыбака и переходим на удовлетворенность. Вот, мы смотрим, здесь у нас все указано подробненько, друзья. Можно вот так все очень детально совсем ознакомиться, то есть гражданам... Ну, то есть, видите, тут все очень хорошо расписано. И все понятно, что за что отвечает степень удовлетворенности у нас, как мы видим, ниже среднего. И есть. Это значит, друзья, что надо работать и работать над улучшением, так сказать, наших с вами условий для проживания людей. Ну что ж, идем дальше. Задание завершено. Выполнить все обучающие задания продолжается. Дальше нам дают задание «Возвести строение таверна». И построим таверну, давайте, на острове Вулкана. Так, переходим в развлечение и указываем, куда мы построим таверну. Нам предлагают ее построить в какой-то области, но мы теперь сами выбираем, куда. Давайте здесь поставим, друзья, таверну. Вот такие вот мы построили два барака. Они уже идут более, более комфортные, чем простые хижины, вот эти халупы. Интересно, можно строить халупы? Нет, то есть... Давайте посмотрим, Да, вот у нас жилое. То есть, как мы видим, здесь у нас халуп нет. Я так понимаю, есть только минимум, это загородный дом. Вот эти вот лачуги, они появляются, когда жителям нашим негде жить. Вот видите, мы построили вот эти два барака. Не барак, ну да, два барака. И сразу же у нас вот такие вот халупы, лачуги, они исчезают, так как люди переезжают вот в такое вот жилье. Собственно, здесь можно настраивать бюджет для всех строений. А это значит то, что какие налоги у нас будут платить жильцы, проживающие в данном жилье. Если мы поставим ниже, удовлетворенность людей возрастет, да? То есть, если поставим... А, нет, смотрите, если ставим ниже, то удовлетворенность людей растет, но качество жилья становится меньше. Так что, просто... Хотя, может быть, я и ошибаюсь, на самом деле, с этим настройками, Друзья, надо смотреть детально уже на практике. Так, откройте альманах, перейдите на вкладку удовлетворенность и ознакомьтесь с влиянием развлечений на... так. И ознакомьтесь с влиянием развлечений на уровень удовлетворенности. Так, давайте зайдем. Альманах, удовлетворенность. И смотрим развлечения. Да, то есть тут общая статистика по развлечениям. Мы видим показатели недостаточно высокие, поэтому нам надо позаботиться об различных развлечениях. То есть у нас, как мы видим, прибыль от всех наших развлекательных зданий. В данном случае это от того, от той таверны, которую мы построили. Итак, дальше, откройте слой. Покрытие индустрии развлечений, проверьте, три острова. То есть тут нам предлагают просто-напросто отслеживать информацию общую. Так, покрытие развлечений. И что ж, мы отдаляемся и мы видим, какая у нас зона покрытия развлечениями, друзья. Ух ты, у нас тут даже несколько районов, я смотрю, на разных островах. Так, далее что? Закрываем эту область. Откройте слой качества развлечений, Постройте таверну на острове водопада, Постройте таверну на срединном, на срединном острове. Так, слой качества развлечений. Где это у нас? Слои и качество развлечений. Смотрим, друзья. Нам предлагают построить... То есть, да, смотрите, красным это указаны места, где развлечений людям не хватает. И поэтому нам необходимо это исправить. А как? Давайте построим, конечно же, объекты, которые а, будут, так сказать, этот момент компенсировать. Так, нам предлагают построить вот сюда. Ну что ж, давайте ставим сюда, на этот остров. И также, я так понимаю, надо поставить еще и на этот остров. Ну что ж, давайте сначала дождемся, когда постройка произойдет на этом острове. Сколько у нас, кстати, народу? 194 человека. Ну это да, это уже не хилое поселение. Поддержка. Процент граждан, которые точно голосуют за вас. То есть, поддержка, я смотрю, отличная здесь в данной миссии, в обучающей. Так, тут у нас, видите, клавиши. Вкратце сообщу, то, что у нас меню, меню сворачиваемое. Это у нас все события, я так понимаю, которые происходят. А конкретно это вот то, что наши суда привозят и увозят. Вот они, кстати, плавают. Всяческие разные суда такие интересные плавают. Интересно за ними наблюдать. Так, смотрим. И еще одну таверну нам предлагают построить. Так, так, так, сейчас глянем более детально. Еще одну таверну вот на этом острове. Я так и предполагал. Но как-то здесь странновато сделано немножко. Когда мы нажимаем на строительство, мы не можем почему-то приближаться на ролик. Поэтому нужно заранее выбирать, куда мы хотим приблизиться. Да, давайте вот здесь вот, построим ее. Пускай она у нас находится здесь. Возле производственных предприятий, да, я так понимаю Инженерная компания Ну, хотя, отличный вариант, я думаю, пойдет Так, таверна а Построим таверну Я так понимаю, да, мы сейчас это дело выполним Все, давайте поставим скорость на максимум Чтобы ускорить этот процесс Иначе это все долго, очень тягомотно Так Ну что ж, строительство я не вижу Так, строитель, вот, видите, на машинках строители приехали уже Строительство пошло А пока мы рассматриваем Наш интерфейс здесь, можно открыть меню игры, соответственно, выбрать интересующую нас вкладочку. Так, ну а мы досматриваем, как у нас строят таверну. Вот смотрите, даже у нас анимация, как люди работают есть. Так, вот у нас наша таверна. Разумеется, С зонтиками, возможно, со всем прочим. Всех. Так. Придется расставлять приоритеты. Так, Ваше так, а так. Остальных... Как получится. как получится. Это, блин, а какой жук. Так, а давайте смотрим дальше. Выполнить все обучающие задания. Идем дальше. Откройте панель информации о любом гражданине. Изучить его политические взгляды. Принять. Так, смотрим. Альманах, политика, капиталисты. Коммунисты, милитаристы и верующие. Давайте нажмем на капиталистов и посмотрим. Так, так, так, умеренные капиталисты. И нажмем на одного из. Я так так, не надо нервничать, чувак. Так, смотрим, значит, на удовлетворенность. И смотрим, что у него умеренные взгляды на определенную фракцию, я так понимаю, да? Дальше смотрим. Откройте арманах и перейдите на вкладку «Политика». Принять. Идем в «Политику». Ну, вот у нас вот, вот, собственно, это менюшечка, где у нас показаны общие, так сказать, интересы разных фракций. Так... Подходящие избиратели Поддерживают, то есть 94% Нас поддержит, это очень, я думаю, хороший показатель Так, закрываем Принять и выполнить Так, принять и выполнить или отказаться от выполнения Отказаться выпол... Так, или отказаться от выполнения требования фракции Давайте посмотрим Обнаружена проблема в нашей военной машине угу. У нас недостаточно Всяких штук, которые я хочу Которые ты хочешь Стро... Стро... строить Стражевая башня и принять требования в срок Давайте нажмем принять так, и построим, так сказать, по требованию какие-либо объекты. Значит, сюда мы поставим вышку, это раз, и второе. Так, а второе? Нам нужна просто сторожевая башня. Ничего особенного. Ну что ж, давайте ускорим. Я так понимаю, здесь долго строительство у нас не затянется. Сторожевую вышку должны построить максимально быстро. Так, все, я так понимаю, возвели. И, и мы получаем, смотрите, после выполнения задания, отношения с фракцией плюс 2 увеличиваются. Смотрим дальше. Принять требования коммунистов или принять требования верующих. Чтобы, чтобы принять правильное решение, заглядывайте в альманах, проверяйте текущие отношения с каждой фракцией и узнавайте об их сторонниках. Президент, так. Хороший лидер прислушивается к народу. Покажите, что вам важна судьба тропиканских комрадов и завоюйте их души. Но оставить их себе вы не сможете. Кстати, о душах. Думаю, президенты хочет отправиться вместе со мной в рай, а не в другое место. Хороший пастырь бережет своих овец. Вы согласны? Так, ну что ж, мне предлагают, значит, присоединиться или улучшить отношения с той или иной фракцией, М -м, кого я выберу, зависит только, друзья, от меня. Ну что ж, мы, значит, обязуемся построить барак и уменьшить фракции, верующие на два, на два, так сказать, пункта отношения. Или мы возводим строение часовню, отношения с фракцией коммунисты уменьшаются также на два. Ну что ж, давайте попробуем с коммунистами. Сначала урегулируем наши отношения и выберем возвести строение часовня. А нет, лучше, лучше барак. Давайте барак сделаем. Так, выполнено. Так, принять. Дальше смотрим, милитаристы, отказаться, так, так, так, отказаться, переворот, отношения с фракцией минус 2. Ну давайте делаем, как нас просят пока что. Вы хотите отказаться от этого задания? Да. Так, из локации, вам не удалось выполнить требования ультиматума. Перейти к следующей задаче, еще раз попробовать выполнить требования ультиматума. Так, переходим к следующей задаче, принять. Откроем альманах и выполняем что-то политическое. Так, подходящие избиратели, смотрим. Поддерживают, то есть теперь избиратели нас поддерживают. 76 процентов. Смотрим дальше. Так, произнести предвыборную речь. Граждане как это делается? Ну давайте произнесем речь. Так, принять указ. предвыборную речь. Президенты настало время подготовить предвыборную речь. Это отличный способ перетянуть на свою сторону еще не определившихся избирателей. Пожалуйста, выберите основные пункты вашей речи. Так, как мы видим, выбрав какую-то речь, мы смотрим, что у нас, наверное, улучшится или ухудшится. Так, капиталисты 50. Это вознести хвалу фракции. Обвинить сверхдержаву. Объявить сверхдержаву. Союзник и у вас никого. Так, пообещать улучшение. Так, удовлетворенность пищей. Так, при, принять указ. А что лучше нам выбрать? Произнести речь. Ну, давайте примем указ, что у нас будет удовлетворение пищей, здравоохранением, э, верой и так далее. Произнести речь. Ну? Что-то мне нельзя это сделать. Так. Ну, почему нельзя? Надо выбрать еще дополнительное что-то, да. То есть, чтобы произнести речь, нужно удовлетворенность пищи, например, выбрать. Ну и остальные пункты из этого меню. Ну что ж, давайте попробуем. Ну? И теперь нельзя, да? Так, а как же можно? То есть, мы должны из всех пунктов, я так понимаю, выбрать что-то подходящее. А теперь? Да, друзья, теперь можно. мой народ, мои... Дети, ваше процветание – это моя честь, ваша сплоченность – моя вера. Я смиренно принимаю вашу любовь. Вы – мой тропико. Президента знает о горестях своего народа. Вы приветствуете меня, но урчание желудков почти заглушает крики радости. Скоро это закончится. Еды хватит на всех! Нашим процветанием мы обязаны капиталистам. Поблагодарим их за это. Мы благодарны за созданные вами рабочие места, а также за ваши прогрессивные взгляды на налогообложения. Конечно, у нас есть и враги. Эти так называемые союзники. Ложь сквозит в самом их названии. Они умелые пропагандисты, но нас не одурачить. Поговорим о здравоохранении. Нужно больше докторов, так? А этого мало. Нам нужны лучшие доктора, которые будут работать больше и брать меньше денег. Именно вас, друзья мои, я благодарю за то, кем я являюсь сегодня. Быть президентом – великая честь – да здравствует тропика! Вот так вот мы произнесли свою предвыборную речь. И нужно нам выиграть следующие выборы. победить на выборах любой ценой. Ну давайте примем задание наше последнее в данном обучении. И посмотрим. Так, барак у меня уже строится вовсю. Да, и смотрим. Значит, после предвыборной речи а, наша с вами поддержка, как мы видим, а, увеличилась до 100. Я думаю, у нас просто все шансы... Победить. Ну что ж, я так понимаю, осталось только лишь дождаться. Так выиграть следующие выборы. Выборы пройдут через год после объявления о них. За это время мы все еще можем поднять свою поддержку. Для этого можно давать взятки лидерам фракции или просто действовать в их интересах. Ваш верный ультима еще раз навестит вас до выборов и предложит фальсифицировать их результаты. В таком случае победа гарантирована. Однако после выборов многие станут мятежниками. Ну что ж, ну давайте ждем тогда год. Да, и посмотрим, что у нас будет. Нам тем временем нужно построить барак. Дополнительно у меня висит, так сказать, во вкладочке заданий. Что мы, собственно, и делаем. И что? Мы, значит, Конечно, мы увеличиваем к себе поддержку от коммунистов. Отношение с фракцией коммунисты плюс один замечательно, друзья. Так что надо выполнять все возможные обещания, да? Так сказать, и выбирать правильные стороны. Ну что ж, такой ощущение, как будто здесь что-то недостроено. Почему забыли убрать лиса, я не понимаю. Тоже, ребятки, я вначале говорил про небольшие баги. Да, они здесь существуют. И вот как раз, пожалуйста, один из них. То есть у нас все достроено, построено. А вот эти, самые, вот эти самые леса строительные не убрали. Ну что ж, я думаю, что это дело времени и все пофиксят. Так, ну а мы ждем, значит, когда у нас пройдет год. Ждем выборов. И постараемся, конечно, на них выбрать. Ну, со стопроцентной поддержкой, я думаю, мы выиграем наверняка. Что ж, смотрим. Так, до выборов. День выборов через 15 месяцев. Через 14 месяцев. То есть тут у нас, смотрите, все это как следует отображается. Мы сейчас будем играть на максимальной скорости, чтобы максимально быстро это все у нас прошло. Смотрите, какие здесь красоты. Разрушенные корабли, прям классные пальмы, классный вообще ландшафт. Ну, на самом деле, игрушечка очень хорошо детализирована, все, так сказать, радует прям глаз. По сравнению даже с прошлой частью, я вижу, что она немножко преобразилась и улучшилась, да. Улучшилась она также и в оптимизации, то есть она идет сейчас гораздо, я так понимаю, стабильнее, нежели это было опять-таки с прошлой частью, все сравниваю. То есть видно, как у нас, допустим, достаточно хорошо, даже на моем вот не сильно производительном железе, она очень... На хороших настройках, я так понимаю, идет Да, настройки я в начале видео показывал Там у меня все практически на максимум, кроме некоторых пунктов Ну, все идет гладенько, четенько и мне нравится, если честно Так, ну что ж, смотрим Да, ребят, э, пожалуйста, пишите в комментариях, как вам вообще игрушечка Вам понравилась она или нет Отмечайте какие-то особые моменты, которые вас заинтересовали в данной игре Ну и задавайте свои вопросы то есть, Уверен, обязательно всем добрый, постараюсь ответить. Ну и вот тот самый за вас, Лично я за вас много, много раз. Который предлагает нам подтасовать, подфальсифицировать, так понимаю, результаты. Но мы по подождем и пусть граждане голосуют как хотят, скажем. да. То есть, осталось время 4 месяца, я смотрю, до выборов. Скоро все свершится, скоро все получится. И да, смотрите, обратите внимание на тот момент, что здесь как бы работа идет, люди работают. Как мы видим, здесь завод у нас по производству кож, то есть все э как бы в динамическом режиме в таком у нас происходит. То есть лежат кожи, а висят кожи, обрабатываются. Здесь наверняка как-то они вымачиваются и так далее. Ну, в общем, классно все сделано, все очень хорошо анимировано. Опять-таки, не переставая нахваливать эту новую часть тропика. Да, я уже хочу в нее замутить какое-нибудь прохождение длительное, но это, друзья, зависит только от вас, как вы... Э Активно будете э, это все дело осуществлять То есть осуществлять э, лайки, там, репосты и комментарии То есть все зависит, друзья, от вас Насколько активно вы будете действовать И буду ли я снимать дальнейшее прохождение Но, если честно, мне игрушечка очень нравится И я бы хотел замутить прохождение Так, ну что ж, смотрим, что у нас до выборов День выборов скоро написано на И смотрим всех. Вот такой мы вот результат чувствую, в смысле, конечно же, никто не пострадал. Ну в принципе я на это и рассчитывал Победа, друзья, с победы меня С победой на моих первых выборах В Тропика 6 Так, ну что ж, я так понимаю Мы сейчас можем выбрать Конституцию Тропика И определить Как у нас будут развиваться События дальше Выбрать я здесь ничего не могу, а просто а, могу почитать, да, право голоса у богатых граждан. Вооруженные силы, народное ополчение. Так, а мы можем как-то выбрать из этого что-то? Нет, нам просто дают на выбор, хотя... Подождите, очень много вкладочек, да, которые мы можем настроить. Подтвердить изменения мне сразу предлагают, но об этих вкладках никто ничего не говорит. Так, так, можно здесь что-то выбрать. Требует исследования. Но давайте сразу же подтвердим изменения. Окей, действует до января, до 1926 года. Хорошо, закрываем конституцию. И мы проходим очередную часть обучения. Но это тоже невозможно, и поэтому политика, это так весело. Ну что ж, друзья, еще раз повторю, что игрушечка достаточно интересная. Особенно любителям жанра стратегий и градостроительных симуляторов она зайдет на ура, это точно. Ну а мы пока вернемся в главное меню. И, наверное, будем сегодня заканчивать. Ну что ж, ребят, еще раз повторюсь, что а, пишите, пожалуйста, свои комментарии по данной игре. А, пишите, пожалуйста, свои мысли по данной игре, что вы думаете. Ну и, соответственно, это будет зависеть и влиять на то, буду я в дальнейшем по ней видео снимать или нет. Но, если честно, а, несмотря на это, скорее всего, в ближайшее время я продолжу. Если не по ней, то по следующим частям обзоры